Всем привет! Сегодня хочу показать, как настроить а, VPN по протоколу WireGuard. Вот не кто знает, что этот протокол а, а, быстрее работает, чем а, просто VPN или OpenVPN. Вот в некоторых случаях. Вот. ну его цель была цель создания вот, именно для Увеличение скорости openvpn Итак, переходим в браузер а, Вот такой сайт openvpn.jentit Регистрируемся в нем У меня уже есть аккаунт вот, Поэтому Я в него уже зашел вот, Переходим вот а вкладку Freevpn И здесь вот Free WireGuard. Так, спускаемся ниже. Выбираем страну. Вот, например, Чехия. Вот, и нажимаем Create Free WireGuard. Вот здесь. Написать CZ, указываем, что я не робот и создаем бесплатный вайлборд. Так, просят назвать другое имя, пусть будет CZ1. Так, подтвердить, создать. Я такой имя уже создавал, они, видимо, не успели удалить. Так вот, успешно создано на вашем аккаунте. Вот. прокручиваем вниз. Здесь вот есть QR-код. Если с компьютера заходите, ну все действия то же самое, и можно с телефона считать этот QR-код. Вот, так как мы с телефона уже мы не можем считать QR-код без компьютера, вот. но я сейчас показываю инструкцию, как делать без компьютера. Вот. Скачиваем конфигурационный файл, Вот нажимаем загрузить. Вот. Загрузка завершена, вот он в загрузках, называется z1-vpn-gentit, конфигурационный файл. Вот. Теперь переходим в приложение WireGuard, вы его можете скачать в PlayMarket или любом другом. Marketplace или с официального сайта VireCuard. Вот, запускаем и нажимаем плюсик. вот э Можно сканировать, если есть откуда сканировать QR-код. Вот, либо вот Import из файла. Я нажимаю Import из файла. И в папке загрузки вот он файл с Z1. Выбираем его. Импортировано. Вот он появился в списке. Переключаем ползунок. И он мгновенно подключается к VPN. Вот. Мы проверяем. Проверяем сайты какие-нибудь. Например, Play Market тут же. В России не работает с недавних пор. Вот, как вы видите, все загружается потом например, вот платежная система вот такая вот тоже в России уже давно не работает либо вообще не работала никогда вот. это не реклама просто показываю все что работает вот и какой-нибудь еще сайт, например, ну вот недавно заблокировали биржу такой криптовалюты, можно проверить загрузится или нет, вот нажимаем грузится с небольшой задержкой ну это как у всех вп но опять же повторюсь варвард должен работать быстрее вот вот я вам показал как работать, как настраивать варвард Всем спасибо за просмотр. Пользуйтесь. Надеюсь, что был полезен. Всем пока и удачи. Также хотел добавить, что этот профиль созданный, вот он, можно поставить здесь в MyFreeVPNList, он действует 4 дня. Вот тут указана дата, и можно удалить. Не можно, лучше потом, когда попользовались удалить вот что потом э, сайт вам мог предоставить снова бесплатный протокол вот